Всем привет! В эфире универ а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Работы профессора КФУ удостоились звания лучших статей в Википедии. Ученые КФУ разрабатывают инновационный проект в сельскохозяйственной отрасли. Молодые ученые КФУ выиграли международный грант. 14 августа в рамках Республиканского августовского совещания работников образования и науки Состоялась первая презентация университетской школы в Елабуге. Обновленное учебное заведение посетили президент Татарстана Рустам Миниханов, государственный советник Артамин Тимер Шамиев, президент Российской Академии образования Юрий Зинченко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Особенность школы в том, что она находится под патронажем Казанского федерального университета. Учебное заведение будет работать на базе общеобразовательной школы номер 5. В рамках реализации данного проекта Здание было капитально отремонтировано. Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием и компьютерами. 1 сентября университетская школа примет 465 учеников. Конечно же, кураторство всего этого процесса университетом, это дает вам большой шанс конкурент, быть конкурентным уже не только в республике, в нашей стране, но и, и далее. Берегите себя. С 1 сентября мы уже очень надеемся, чтобы вы могли в штатном режиме начать учебный год. Хочу пожелать вам хорошей учебы, ну и успехов, чтобы вы радовали нас. Спасибо. А теперь к другим новостям. Свободная энциклопедия Википедия – это сайт, для которого каждый может написать свою статью или отредактировать уже существующий материал. Тем не менее, система проверки статей на сайте анализирует и определяет степень их качества. Работы профессора Казанского федерального университета удостоились звания лучших статей. Все подробности далее. Профессор Казанского федерального университета установил рекорд в русской версии Википедии. Статус «Избранная» получила сотая статья Дмитрия Мартынова. Профессоры кафедры алтаистики и китай-видения института международных отношений КФУ. В настоящий момент в русской версии Википедии лишь 1356 избранных статей, и 100 из них принадлежат Дмитрию Мартынову. Базовых интересов, наверное, будет три. Первое это психология так называемого выдающегося человека. Я писал довольно много о художниках, о путешественниках, о Миклух-Маклай, например. С другой стороны, вот эти же люди, это уже предмет моего второго интереса. Это высшая школа, это история образования, это история науки, все, что с этим связано. И третье, ну, это то, что по латыни называется мецеланея. Месцеланея это набор разных сочинений разных авторов на разнообразные темы. То есть в буквальном смысле именно то, что левая нога захотела. За 12 лет работы в Википедии профессор написал 406 статей и переработал еще 156 на самые различные темы. К слову, о самом Дмитрии Мартынове также имеется статья в Википедии, написанная коллегой из историко-архивного института РГГУ, профессором Михаилом Бабкиным. Диана Желенкова, Лев Халиулин, Универ -Ньюс. Также в рамках визитов в Елабугу Рустам Миниханов, Ментимер Шаймеев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и президент Российской академии образования Юрий Зинченко посетили новый полилингвальный комплекс «Адамнар-Алабуга». Там состоялось Республиканское августовское совещание работников образования и науки, на котором был награжден профессор инженерного института КФУ Макарим Нафиков с почетным званием заслуженный деятель науки Республики Татарстан. А теперь к другим новостям. Молодые ученые КФУ выиграли международный грант Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции. Все подробности в следующем сюжете. Проект структурной биологии Казанского федерального университета под руководством доцента Института физики Константина Усачева получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции объемом более миллиона рублей в год сроком на три года. Проект это у нас Является продолжением нашего сотрудничества с Францией. Мы уже на протяжении шести вот лет ведем активную совместную работу. И этот проект посвящен развитию метода криоэлектронной микроскопии в исследованиях аппаратов сензавелкового филокока. Это очень активно развивающийся метод. Два года назад была получена Нобелевская премия со стороны Франции партнером в реализации проекта выступает лаборатория Марата Юсупова из Института генетики, молекулярной и клеточной биологии. Совместное исследование ученых КФУ и французского института в области структурной биологии проводится уже на протяжении шести лет, и за это время была разработана методология изучения золотистого стафилокока и комплексов рибосомы с белковыми факторами. Лилия Баталова, Фарид Захитаглэ, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Ректор КФУ Ильшат Гафуров и президент Российской академии образования Юрий Зинченко вручили детям сотрудников института, будущим первоклассникам, портфели со школьными принадлежностями. Поздравила их директор института Елена Мерзон. А теперь к другим новостям. В настоящий момент в России разрабатывается уникальная система навигации на Луне.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 В научных исследованиях участвуют ученые института физики Казанского федерального университета, профессор Юрий Нифедев, старший научный сотрудник Наталья Петрова, профессор Леонид Нифедев, а также аспиранты Загидуллин Артур и Андреев Алексей, обладатели множества молодежных грантов. Диана Желенкова, Фарид Захидоглы, Универньюз. Ильшат Гафуров вошел в топ-10 самых эффективных ректоров вузов России. Рейтинг об эффективности деятельности вузов и их руководителей за 2019 год составлен на основе данных Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров занял позицию в интервале 9-17. К другим новостям. Ученые Казанского федерального университета совместно с агрохолдингом «Агросела» успешно разрабатывают и внедряют инновационный проект сельскохозяйственной отрасли. Подробности смотрите в следующем сюжете. Ведущий агрохолдинг по Волжье, Агросила и Казанский федеральный университет успешно сотрудничают более пяти лет. Мы сотрудничаем по нескольким вопросам. Первый вопрос, который является... Очень актуальным для них – это переработка отходов, которые образуются. В рамках сотрудничества было разработано несколько технологий. Одна из них – термическая переработка отходов методом пиролиза. Это высокотемпературная обработка при 400 градусах без доступа к кислороду. В результате мы получаем продукт, который называется «Пироуголь» или в английской транскрипции BHR который является прекрасным удобрением. Данная технология прошла испытания и показала хорошие результаты. Благодаря использованию пироугля выросло количество и качество урожая. Вторая технология, которую разрабатывают и испытывают ученые КФУ и агрохолдинг Агросила, это биологический способ переработки отходов методом компостирования. За три года реализации проекта выбрано направление исследований и разработок, получен пироуголь в лабораторных условиях, а также проведены лабораторные полевые эксперименты. Вот сейчас мы пришли к пониманию, какая технология будет реализована. Дальше мы будем осуществлять надзор за этой процедурой, чтобы процесс шел именно в том направлении, в котором он нам нужен, и Использование компостов в качестве удобрения это еще один элемент органического земледелия. Эльвира Зорина, Фарид Захитагла, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Жленкова. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч!